Все, мы в эфире? Здравствуйте, дорогие зрители канала «Артподготовка». У нас сейчас прямой эфир. Вот мы тут недалеко от Красной площади, напротив. Наше вещание идет с 20-секундной задержкой, поэтому когда я вас поздравлю... В 2014 году поздравление вы получите уже в 2015. Фактически это будет разговор прошлого с будущим. Мне очень радостно от того, что вы сейчас слушаете меня, не Путина. А это значит, что у России есть шанс на выздоровление. Я стою на том самом месте, откуда в ноябре 16, 1612 года ополченцы Минина и Пожарского пошли на приступ к Кремля. Прямо за моей спиной Кремль, Красная площадь, ну и Руины гостиницы России. Это очень символично, поскольку от самой нашей страны России, как от этой гостиницы, остались одни руины. А ведь наша страна досталась нам от наших предков, и мы должны будем передать ее нашим потомкам. Что мы им передадим? Руины, мерзость запустения, подлость и низость, войну и ненависть к нашим братьям? Или мы передадим будущим поколениям мир, мощь, Прогресс, процветание, любовь братских народов и уважение соседей. Наступающий год это покажет. Сегодня Спасская башня, вот она тут, <смех> Кремля, завернута в какие-то тряпки, как и вся наша страна. Часы на Спасской башне стоят. Правда, со стороны Красной площади на башню проецируют ее изображение. Это закономерно, ведь нынешние кремлевские мечтатели умеют только имитировать и воровать. Время в России остановилось, как и часы на Спасской башне. Его это время остановил Путин, когда еще в 20 веке пришел к власти. И наша общая и главная задача – двинуть время вперед, вести, вести Россию в 21 век. Ведь из-за Путина мы все еще продолжаем жить в 20 веке. веке гражданских войн, тоталитаризма и ядерной угрозы. Россия с царем-бедоносцем осталась в прошлом веке. И мы все остались в прошлом веке, хотя вместе с россией чтобы это понять достаточно немного отъехать от москвы попасть в больницу не дай бог конечно или затеть какие-то дела с государством называющимся серый тоже не дай бог наверное поэтому путинские дети путинские дружки их семьи предпочитают жить за границей В 2014 году россия подошла к краю и заглянула в пропасть это самый страшный год для россии потому что это самый подлый год. Год, когда мерзавцы, уничтожающие русский народ, были названы русскими патриотами. Это год обмана и предательства, год доминирования дураков и молчания трусов. Но сегодня этот год заканчивается, Россия просыпается, исчезла безнадега и появилась надежда. «Россия, наконец, вступает в век, где нет места Путину и его подле». А у Путина даже ума не хватает сказать в этот Новый год, как когда-то сказал предыдущий бездельник «я устал, я ухожу». Поэтому я говорю за него. Путин устал, я прихожу. Я – это русский народ. Я – это те жители России, которым надоел беспредел, надоел беззаконный режим, ведущий Россию к гибели. Сегодня ночь исполнение желаний – мы все желаем нашей любимой стране избавления от поганой тирании. И это желание уже начало сбываться. Новый год – это время строить планы на будущее. И я объявляю создание Всероссийского, а может быть и Международного комитета по борьбе с Путиным. Одновременно он будет комитетом спасения России. Каждый из вас может абсолютно автономно создать отделение комитета в своей семье, в своем дворе, в своем городе. Скоро придет время, когда Родина узнает силу настоящих народных героев. Кремль, который у меня за спиной, принадлежит народу. И его надо отобрать у беспредельщиков и вернуть законной власти, то есть вернуть народу. Кремль – это место русской силы, мощи и единства славянских народов. Тот, кто использует Кремль для ослабления России, угнетения русского народа и разжигания вражды с нашими славянскими братьями, должен понести заслуженное наказание. Нам нечего терять, мы уже все потеряли, у нас украли нашу землю, все наши национальные богатства, у нас украли время и хотят украсть будущее. Но мы все себе вернем. Мы построим будущее для каждого человека в России. И каждый житель России получит реальную долю национальных богатств. Но и у героев, которые будут биться за народ, эта доля будет намного больше, чем у тех, кто служит подлому режиму и трусливо стоит в стороне. Это справедливо. Наступает Новый год. По восточному календарю не то год овцы, не то газы. Так что пришло время, как в Евангелии, Отделить овец от козлищ. Пришло время быть людьми. Не верьте словам тех, кто призывает вас творить добро, а сами творит зло. Кто говорит вам, что надо начать с себя, а сам так с себя и не начал. Я думаю, что миром поправит любовь ненависть и стыд. Давайте приложим усилия в одном направлении, из любви к родине, к своим семьям, из ненависти к реальным врагам России, и путь за нас не будет стыдным нашим детям и внукам. От всей души желаю вам здоровья, берегите себя, любите и защищайте друг друга. Сегодня России нужен каждый способный мыслить, каждый нежелающий стоять в стороне, каждый боец. Что человеку нужно для счастья? Справедливость, выбор, перемены. Мы хотим немногого, мы хотим лишь того, чтобы иметь право то, на что мы имеем право от рождения. Русские люди хранят свои национальные традиции с удовольствием перенимают и иностранные. Но по-своему в Испании есть традиция на Новый год съедать 12 виноградин по числу ударов часов и числу месяцев в будущем года и загадывать 12 желаний. Но мы в России, поэтому я приготовил 12 ягод смородины и только одно желание. Смородина – это русская ягода, за ней не надо ухаживать, она не вымерзает. Ну и вспоминается речка Смородина между границами жизни и смерти. Так что я съем 12 ягод и загадаю только одно желание. Вот уже Новый год наступает. Нам нужна правда и воля. Русь навсегда. Все, все, все, видите, Новый год. С Новым годом! 12 виноградин. Ой, виноградин, смородин. И одно только желание. Поздравляю тех, для кого Новый год уже наступил. И для тех, для кого скоро наступит. Поздравляю всех, кто смотрит канал Подготовка, всех, кто помогал нам функционировать. Поздравляю всех наших братьев, соратников и друзей во всех странах мира. В Украине, Беларуси, Швеции, Германии, Корее. Пусть везде будет мир. Пусть у всех этой ночью будет енкарная крыша над головой. С Новым годом! Счастья! Gracias. <laughs> Салют, вот по телевизору, поздравляю. Спасибо. Спасибо, вам. До свидания.